Привет. Хочу проверить натяжение ремня слабоватое. Сейчас будем проверять. Я гляну. Вот я можно можно проверить. Я хочу вообще ремень ремень проверить полностью ГРМовский, Глянуть его. Вот у меня сразу натяжение плохое. Сейчас попробую прокрутить маховик, чтобы глянуть. глянуть как оно у меня обстоит дела с ремнем, нормальный ли, или ремень или плохой же так и заодно заодно проверим совпадают ли метки так ключик я подвёл Тут. вон она рисочка подвел все она стоит практически ровно я потом гляну а вторая у нас сейчас я ее подожди покажу поближе вон этот купелочек торчит его надо снять оп все вот она крышечка у нас это у нас маховик маховик так я не знаю увидите ли вы там, эту метку не наверное нет. метку вы не увидите ну ладно сейчас я ее поймаю сейчас эту меточку поймаю и попробую вам подсветить сейчас я с этой стороны ключик ключик поддену О, неудобно то одному так и все и я сейчас смотрю на маховик так вот все там риска стоит риска стоит вы не увидите ее я, я смотрю уже ее там не видно а не вот она вот она видите вот рисочка вот она стоит родная все там у нас норма здесь смотрим то же самое все по рискам здесь все понятно потом на место не забыть вот эту штучку поставить риски у нас совпадают теперь просмотрим ремушок ремушок у нас нормальный нормальный ремушок нормальный а теперь проверим сделали мы натяжение подай-ка сынок ключик мне а все не, не подожди вот этот? Нет, нет, это у меня сейчас. Все, он у меня. Теперь проворачиваем маховик. Провернули. Вот. вот. Туго стало. Все. Туго. Еще подтянул чуть-чуть. Туго стало, подтянул. Теперь проверяем. О. 90 градусов поворачивает. Пальцем прогиб сантиметр есть. Небольшое усилие, сантиметр есть. Дальше. Сейчас проверну. Сейчас сейчас, сейчас проверну. Я, наверное, последний раз проворачиваю его. Пол оборота где-то сколько? Градусов, наверное, градусов 45. Сейчас проверну. Сейчас туго, туго сойдет. Так, туго. О, нормально, все. Вот она. Ну, до конца. Вот полностью. Сейчас стяну ее, поставлю на ноль. Все. Вот натяжение, натяжение. Вот она, нормальная. Это вам показать, чтобы она. О, еле ходит раз, сантиметр, чуть-чуть. И вот так вот. 90 градусов, 90 градусов зажимается спокойно все, нормальное натяжение нормальное натяжение так, сейчас здрасте сейчас я попробую ее завести и проверим, как она у нас на слуху как она сработает на слуху так, передача Ну, нормально. Нет, ненормально. Надо немножко отпустить. Сейчас пойдем отпустим. Ролик. Ролик натяжной. Ролик натяжной надо немножко отпустить. Надо немножко отпустить. Вот так вот сейчас поставлю. Сейчас вот так поставлю. Сейчас, вот, сейчас, ее, сейчас мы ее чуть-чуть принаставим. О, о. Ролик не увидишь. И ролик не видел. Да вот так вот. А ну, дай-ка я вообще сюда вот поставлю. Я думаю, будет видно. Я... Вот он ключик у меня вот такой вот. Я его чуть-чуть. Чуть-чуть. Сейчас ослаблю. Все, поставили. И ключик я. А, я Опыт я куда-то, наверное. Я затянул. Затянул. Мне надо его ослабить. Оп. Так, ну пережат. А хотя, хотя сейчас вытащим, пойдем попробуем его на звук. Сейчас я его. Сейчас я его попробую на звук. Можно проверять. Оп. Посмотрим, чтобы не так весел. Так не делаете? так не делайте вообще, ничего не О, нормально. Вот нормальная натяжка, нормальная работа мешка. Ну все. На этом все, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на мой канал, если кому что-то понравилось и что надо, буду показывать. Спасибо, до свидания.